В принципе, по такой же смете работают и строители, по такой же смете работает, допустим, производство какого-то видеоконтента мощного, что-то убавить, можем дешевле материал купить, можем от чего-то отказаться, если тебя списать а, все материалы, а, сколько она сейчас стоит. Привет, меня зовут Николай Ившин, сегодня мы поговорим о том, как правильно рассчитать себестоимость проекта строительной организации либо проектной организации. На этом видео я буду показывать демонстрацию экрана с прототипом сметы заточенную под предпринимателя там определенного. Обязательно досмотри это видео до конца. В конце видео я тебе дам этот прототип для скачивания. Сейчас ставь лайк этому видео, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые вып выпуски. Подписывайся на канал. Поехали. Итак, смета, да, для чего она нам нужна, чтобы мы могли оперативно выставить счет клиенту, не неделю его считать, не две, а, допустим, там, в течение часа-двух уже клиент оставить с предложением с нужной нам рентабельностью, с нужными нам показателями и там, с нужным нам циклом там, сделки. Я в прошлых видео показывал там, финансовую модель, где мы проставляли рентабельность. Сейчас я покажу вам конкретно на проекте, как вы можете этой рентабельностью управлять, если у вас там, сложный объект, да, там у вас есть виды работы, материалы, там, аксессуары, доставки и прочее. Так, например, выглядит счет да, в одной организации, в которой мы ну, делали сметы. Он, в общем, это дело все... Распечатывает, дополняет, да, там что входит, что не входит в товар. А, но для нас здесь самое главное, что у нас есть, допустим, перечень объектов. Да, например, это стол, шкаф и там, второй шкаф. У него есть какое-то там название, ну, здесь ну, небольшие пропуски. Но самое главное количество, там одна штука, цена там 0, монтаж 0, там, стоимость 0. 4 штуки, там, там цена 21 тысяча, монтаж 16 тысяч, и того 101 тысяча. То есть все это отдается клиенту, плюс добавляется сюда доставка, монтаж еще дополнительно отдельно и ну, сколько монтаж стоит и сколько цена в общем. Чтобы этот счет вам был быстро сделан, да, там, чтобы вы понимали какие там, допустим, изделия входят, мы заполняем изделия и итог изделий. В итоге изделий мы будем делать рентабельность. Uh, Но ну, я еще пробегусь по вкладкам, uh, по которые ну, важны для, именно для этого клиента. Это заработная плата работников, то есть он хочет знать, сколько работник заработает денег на, на этом объекте. Ну вот, например, есть изделия, есть ну, виды работ, да, там день работы сложности 2, да, там 8 штук, 28 тысяч. То есть присадка, да, там 0,0,0, разгрузка, одна разгрузка, там 700 рублей, раскрой, 10 раскроев, там 6, сумма 650, и того 650 и так далее. То есть, когда ему говорит, допустим, там, работник говорит, я сколько с этого изделия получу, он в принципе может его а, сопоставить и сказать, ты получишь вот столько, ты получишь вот столько, ты получишь вот столько. Дальше к нему приходит клиент и говорит, а из чего вообще это все дело состоит. И он может ну, подробно ему сказать, что изделие там номер ну, такой-то, виды работ по нему такие-то вот здесь вот, а, что материал у него там МДФ 6 миллиметров, в общем, по номенклатуре, по количеству номен, номенклатуры он может полный разрез дать по этой штуке. То есть, у него есть счет, где есть цена, есть там доставка, разгрузка, погрузка, и есть детальный список материалов и видов работ, которые он тоже прикрепляет к этому счету, как коммерческое предложение, и говорит, слушай, из-за вот этого состояния состоит твой заказ, можем что-то убавить, можем дешевле материал купить, можем от чего-то отказаться, если тебя цена смущает, но, в принципе, без потери рентабельности для самого, ну, нашего клиента, для самого производителя. Дальше, как вообще формируется смета, да? там она у нас формируется в изделии, в виде ну, вот такой штуки. Вы уже, наверное, познакомились с моей навигацией, то, что какие вкладки подсвечены, мы их меняем, то, что здесь вот выделено цветом, мы меняем, желтое мы не трогаем, потому что там прописаны формулы, вот, меняем только там, персиковый цвет. И здесь он выбирает, например, виды работ, у него выбираются виды работ, например, проектирование, одна штука, и на какое изделие это, собственно, идет, да, там, допустим, на стол. И кто это будет делать, например, монтажник. И дальше у него вся эта смета, да, получается, заходит в отчет. Вот здесь по нолям я сейчас покажу почему. Потому что у нас есть, допустим, настройки, есть у нас так, виды работ. Вот виды работ, например, проектирование изделия, например, 10 тысяч рублей. Если что-то там не подтягивается, то получается у нас ну, настройки, они копятся, копятся, копятся, копятся данные и ну, выходят туда. И уже в изделии вот у нас за один стол проектирования, одна штука проектирования, это будет делать монтажник и это стоит допустим 10 тысяч рублей. А дальше эта цена умножается, она становится дороже там, для клиента, когда мы делаем исход изделий. И здесь мы прописываем, получается, виды работ. Вот эти категории у вас могут быть разные. А потом, допустим, вы можете созвать, там подрядчиков, вы можете делать материалы. Ну, здесь еще использована э, фурнитура, расходники, монтаж. То есть, э, ну, нет раз, два, три, четыре. Пять, шесть, шесть категорий, в принципе, у вас может быть там две категории, может быть двадцать категории, но неважно это та детализация, те группировки, по которой вы можете, в принципе, презентовать клиенту, что у него туда входит в разрезе, каждой там номенклатуры и так далее. Дальше в итоге изделий а мы пропи ну, заранее прописываем шкаф, записываем техническое задание, записываем там особенность материалов, но это было пожелание зак ну, заказчиков, по сути здесь используется только изделие. И делаем на, ну, не на ценку, а нужную нам рентабельность в этом чеке. Например, нам отдают 100 рублей, я хочу, чтобы у меня с этих 100 рублей приходило ко мне 35 рублей. Здесь мы это ну, прописываем, чтобы у нас исходя из этого а выставилась цена уже в нужный нам счет. Ну и кропотливая работа, которая нужно будет проделать, это нужно прописать а, все материалы, а, сколько она сейчас стоит, сколько она, ну какое у нее измерение, там квадратные метры, либо сантиметры, либо штуки, либо еще что-то. Сделать, что это материал. Еще я рекомендую делать, что дата обновления цены. Ну, например, собственники постоянно переживают, а обновился ли у меня прайс, там, или не обновился, то есть есть специально специальный человек, который постоянно у поставщиков забирает прайсы и здесь обновляет вот эти цены. Когда он обновил эту цену, он ставит, например, здесь второе, например, 0,2.2020 год. То есть я понимаю, что эта цена обновилась с этого момента. И у меня этот файл единственный, его берут потом, копируют себе смечки, смечки заполняют у нас э, все в изделие. Дальше уже здесь, допустим, плановый показатель, который мы забивали в финмодель по рентабельности. И, исходя из этого, мы формируем счет. Показываем разрез изделия клиенту, он говорит от чего-то отказаться, в принципе, там, за 5-7 минут мы можем переформатировать всю смету, у нас будет новый счет, новые зарплаты работников, там, новый разрез изделия, но в принципе рентабельность, которую мы прогнозируем, останется неизменной. Итак, вы посмотрели пример сметы да, для проектной организации, которая там, собирает шкафы, там, мебель, еще что-то. В принципе, по такой же смете работают и строители, по такой же смете работает, допустим, производство какого-то видеоконтента мощного, да, например, когда у нас там, 20 каких-то задействованных людей в этом всем деле. А, в общем, проектная организация, смета выглядит примерно таким образом. Осталось эту смету подкрутить под вас, сделать под вас. Забивать туда рентабельность, которую вы забиваете до этого финансовые финансовой модели, которую мы смотрели там в прошлых роликах. Отслеживать в финансовом учете рентабельность, которую вы планировали в финмодели. Если она не совпадает в меньшую сторону, то подкручивать еще дальше сметы, ну, учитывать там еще какие-то материалы, или там транспортировки или грузы. В общем, такой вот тройной расчет, тройный, ну, тройные показатели, где вы постоянно анализируете, делаете какие-то действия, которые направлены на все большую-большую-большую прибыль вашей компании и отслеживаете в финансовом учете так, чтобы это было все на его. Если у вас все получится, то в принципе вы можете взять оттуда баблишки и закинуть их на свои нужды. С вами был Николай Ившин. Подписывайся на мой канал, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Переходи на мой канал, там очень много полезного видео. Мы выходим каждый вторник и каждый четверг. Оставайся на канале, чтобы узнать еще больше о финансовом учете, об управлении финансами твоей компании.